Вольтметр устроен так, что ток, проходящий через него, очень мал по сравнению с током в цепи. Вольтметр подключается параллельно тому участку цепи, на котором измеряют напряжение.